Салют им пламенный Не боюсь досмотров и живых бумажек У меня полный сток экспертиза покажет Если у тебя разбил, лучше промолчи И друзьям не говори До меня вот только слух помочь, дошел, говорят Что, что, стоя, что типа дворы, Она у бабульки какой-то, у подруги была Бухнула, ну и та по посоветовала ей Короче, Мильтов объехать Через жидкие пути э, ты, ты меня не тормози У меня по документам судно позви. Тормози. У меня все нормально, у меня есть алюбия э, Слышь ты, ты меня не тормози